приветствую всех и в этом уроке мы будем создавать э, дамаг для нашего персонажа то есть мы будем ему наносить урон и на нашем экране с помощью виджета мы будем выводить как-то показатель дамага э, выводить мы будем э, как в современных шутерах да то есть мы будем показывать э, Вокруг экрана, да, по углам э, такое красное затемнение, что наш персонаж, да, нуждается, э, ну, так сказать, в исцелении. Ну и э, давайте приступим. Э, Во-первых, мы откроем персонажа. blueprint Персонаж. Да, я уточню, что мы работаем на пятом анриле, да, мы будем теперь уроки проводить на анриле пятом. Так, и для того, чтобы создать дамаг, нам понадобится создать, во-первых, переменную здоровья. Да, поскольку у персонажа в любом случае должно быть какое-то здоровье. Поэтому давайте создадим variable. Назовем его health. Тип переменной у нас должен быть Boolean. О, Boolean Float. Кстати, у нас в пятом анриле появилась... Еще одна переменная. Интересно, что она делает. И как она выглядит. Дабл. Нужно будет об этом почитать. Так, давайте выберем флот. Пока что будем работать с тем, что мы знаем. Так, по дефолту, да, у нашего персонажа должно быть, ну, пускай будет 100 здоровья, да, как и везде. Так, и теперь нам нужно указать персонажу то, что он может получать дамаг. Нам нужен event damage Берем event any damage И нам нужно след... сделать следующее взять get health наше здоровье Сделать минус. Так, минус damage. И записать мы это все должны в здоровье. Так, давайте также выведем принт стрингом. И теперь мы можем видеть, да, как у нас отнимается здоровье. Так, для того, чтобы отнимать здоровье, давайте создадим эктор какой-нибудь. blueprint, Ну, давайте в блупринтах персонажа. blueprint. Blueprint класс. Интересно, как это работает. Ага. Теперь мы можем с обкладки Blueprint да, вызвать Blueprint класс. Возьмем актер и давайте тест damage. Откроем его. Здесь добавим а, так box collision либо сфера. Ну, давайте сферу collision радиус uh, давайте поставим 80 приблизительно uh, и здесь найдем hidden in game снимем галочку для того чтобы мы видели где находится наш эктор. так теперь мы его вынесем на сцену Demo Давайте я его поставлю вот сюда. И теперь мы здесь пропишем следующее, то есть мы должны как-то наносить дамаг нашему персонажу. Давайте по оверлапу. Advent on component begin overlap. Мы добавим сюда, во-первых, cast, делаем cast to player. BP player. И сделаем damage, Apply damage. Apply damage. Сколько мы будем наносить? Давайте promoft variable base damage. Uh, так. Damage cosser у нас будет self. То есть наш актер будет наносить дамаг. Instigator мы оставим пустым. И по дефолту давайте мы будем наносить 5 демеджа. Так, compile, save. И давайте проверим. Сейчас мы войдем сюда. И у нас напишет в левом верхнем углу да, 95. Мы снова заходим 90. 85, 80, 75 и так далее. Да? То есть дамаг у нас проходит, дамаг у нас наносится. Так, единственное, что я сейчас в плеере uh, уберу. Трейс uh, с интеректа. Да, этот проект вы могли видеть на уроках, где мы разбирали анимации как создать для первого лица поэтому э, здесь особо нет никакой логики да, только передвижение и настроенные анимации для первого лица так, дамаг мы наносим и теперь мы можем перейти э, так к нашим виджетам pair logic, виджет э, так User Interface, Widget Blueprint и назовем его э, Damage Screen. Так, в этот Damage Screen э, нам нужен Image, э, Canvas мы уберем, найдем Image, И в Image мы добавим Damage. Compile Save. Теперь мы откроем наш главный HUD. То есть это основной виджет, который создается у нас в персонаже. У меня здесь да, только точка для интеракта. И мы должны сюда добавить User Created Damage Screen. Вот такой Damage Screen. Мы его размещаем на всю область нашего экрана. Закрепляем, да, Anchors. Мы выбираем на всю область. Оффсеты мы сбрасываем до нуля. И размер также мы можем сбросить до нуля. Так, Compile Save. Если мы нажмем Play, то мы видим, да, то, что у нас экран немного красный вокруг и теперь что мы сделаем мы создадим damage screen анимацию для нашего damage screen то есть это получение uh, урона и у нас есть несколько способов. Первый способ сделать анимацию прямо здесь. Второй способ сделать анимацию э, таймлайном конкретно для э, параметра. То есть в зависимости от параметра у нас здесь будет что-то проигрываться. Да? Так, рендер opacity. Как бы нам сделать? Да, мы можем сделать вот так вот. У нас будет происходить все либо таймлайном плюс таймлайна в том что мы можем контролировать да какое значение мы можем подать а в анимации мы этого значения подать не сможем поэтому давайте наверное, все таки сделаем таймлайном так давайте перейдем в event graph я не знаю если здесь у нас таймлайны Да, нам это нужно будет сделать в плеере. BP Player. Таймлайн, Timeline. Назовем его uh, Damage TL. Так, Damage TL. Давайте его откроем, создадим трек, назовем его Damage. Так, длину поставим, ну давайте пока что 0.30, зажмем Shift и левой кнопкой мыши создадим две точки, здесь 0.3 время и value 1 здесь 0 здесь 0 и кликаем правой кнопкой мыши и автоматическое сглаживание и здесь также auto немного подстроим нашу линию. Так, это мы сделали, и теперь нам нужно создать некий функционал, до да, при котором у нас будет изменяться рендер opacity нашего damage-скрина. Так, во-первых, я думаю, мы создадим переменную. Это у нас будет... Render Opacity Damage Screen. Так, подавать мы его будем по альфе на апдейт. Угу. И когда мы получаем damage мы делаем play from start. Хотя мы можем это все указать здесь давайте здесь укажем 11 так точнее 0.3 0.0 тайм 0 волью 1 и еще один пин это у нас должно быть точка 15 валью 0 так давайте сделаем линейно чтобы у нас все так произошло input граф так play from start единственное что да я здесь немного неправильно сделал здесь 00 здесь 0 а здесь мы ставим 1 Так, и теперь, когда мы получаем damage, у нас идет play from start, да, мы от 0 до 1 э, делаем render opacity и обратно. И, соответственно, у нас будет сохраняться этот параметр в нашем виджете. Так, давайте перейдем в damage screen. На event construct мы сделаем cast to player найдем нашего BP плеера. Uh, event нам не нужен Praconstruct тоже. Здесь плеер Getoving Player Paven Get для виджета. То есть владелец виджета. Если это cast плеер uh, то мы сделаем promoft Запишем это все в переменную. Дальше нам нужно сделать bind нашему render opacity я даже не знаю здесь по-моему его нельзя сделать да у нас здесь нет байда давайте сделаем байн тогда к visibility, create binding Пускай будет всегда visible. Мы возьмем image. Мы возьмем set render opacity. Хотя мы можем даже не делать bind. Зачем нам делать bind, если мы можем это сделать намного проще. Баинд мы уберем. Uh, так, эвент граф мы можем здесь сделать АДД, кастомный эвент, сет, рендер, опасти, демаж. Дальше возьмем ИМЭЖ возьмем set render opacity и подключим почему event потому что нам нужно будет в дальнейшем я думаю добавить еще какие-то параметры которые могут меняться на этом ивенте в зависимости от таймлайна так у нас ошибка нам нужно снять bind ремонт binding Так, и теперь в персонаже мы можем сделать следующее: удалить эту переменную, взять переменную хат, достать get damage screen из хада. да, мы добавляли damage screen в наш хат базовый. А базовый хат записывается в переменную на Event Begin play. То есть мы создаем виджет, записываем переменную и делаем ATV port, выводим на экран. Так, поэтому можем взять доступ к DamageScreen и вызвать event set render. Opacity Damage. И подключить к Damage И теперь давайте проверим это. На данный момент, да, у нас рендер упасите на единицы, поэтому у нас это все показывается. Давайте зайдем в Damage, и мы видим, да, то, что у нас происходит получение дамага, когда мы заходим. Так, давайте перейдем в Damage Screen. И по дефолту выставим Render Opacity на 0, для того, чтобы у нас был чистый экран. И также в тест Damage давайте сделаем ADD Custom Event. Это у нас будет таймер Damage. То есть, когда мы заходим, мы будем нашему персонажу. Так, если это наш персонаж... Мы будем наносить урон а, все время, которое будет наш персонаж находиться а, в поле этого эктора. Таймер damage. Здесь мы достаем таймер. Set timer by event. По таймеру мы будем наносить урон 0,1, я думаю. Лупинг ставим true. нам не нужно лупинг uh, ставим true да единственное что нам это тоже не нужно так event и Кому мы наносим дэмэдж, мы наносим дэмэдж нашему игроку. И если наш игрок выйдет из зоны, нам нужен event on component and overlap. Так, давайте запишем promote to variable таймер damage и здесь а, также сделаем каст на нашего персонажа и сделаем таймер damage а, и закроем наш таймер, чтобы он больше не проигрывался, если мы выходим. Так, давайте посмотрим, что у нас произойдет. Так, но ну у нас по дефолту здесь все равно почему-то рендер opacity, рендер opacity стоит 0. У нас почему-то сюда не передается значение. Давайте Replace, давайте его пересоздадим. Yes, uh, damage screen на весь экран. У нас, скорее всего, не обновляются да, виджеты, если мы делаем изменения, то у нас в основном в виджете нет обновления изменений, которые мы сделали в предыдущем виджете. Я думаю, что это просто недоработка еще в пятом анриле, поэтому мы просто сейчас пересоздали наш виджет, нажмем play, да, у нас чистый экран, мы заходим в зону. И у нас происходит получение дамага. Ну, у нас это все очень быстро происходит. Так. тест Давайте поставим один. И мы стоим, да, и у нас происходит получение дамага. Мы выходим, и у нас дамаг больше не наносится. Снова входим. И у нас происходит дамаг. Так, и на этом мы урок заканчиваем. И в следующем уроке мы уже дополним наше получение урона да для того чтобы чем меньше у нас урона тем у нас краснее становился экран и это выглядело более тогда грамотно поэтому если вам было полезно видео ставьте лайки пишите комментарии и всем пока